3 июля э, создастся такая напряженная, напряженная позиция между двумя планетами. Между планетой Марс и Уран. У вас все это будет происходить между двумя секторами. То есть сектором работы и карьеры и вашим личностным сектором. То есть в области карьеры и работы кого-то из вас могут ждать какие-то серьезные перемены. Э, может быть, связанные даже со сменой начальства. Или, например, э, Смена управления компанией. И, как говорится, новая метла метет по-новому, вам это может не очень даже понравиться, могут быть даже какие-то новые законы, новая политика компании. У вас это может вызвать даже раздражение, я бы сказала. Вам трудно будет согласиться с новыми указаниями начальства, а кто-то из вас начнет даже подумывать об уходе и начать, например, работать на себя. Однако не торопитесь, Марс в э, вашем первом личностном топе может добавить вам импульсивности. Поэтому подождите время, расставит все на свои места. 10 июля, Новолуния. Новолуния в вашем 12-м доме гороскопа. А это у нас сектор тай, секретов, одиночества и служения. Ну вот в это время очень хорошо заниматься, например, волонтерством благотворительностью или просто помочь кому-то. Причем, вы знаете, обычно те, кто занимается этим, то есть благотворительностью, волонтерством, они обычно этим и не бравируют, держатся в тени, так и вы, вы будете держаться в тени в это время. Будьте внимательны, что и кому вы говорите, вы можете нечаянно выдать свой или чей-то секрет. Ну а кто-то из вас э, захочет одиночество, либо уехать куда-то, где никого нет, либо вы целенаправленно, например, уедете в какой-то пансионат или какой-то реабилитационный центр. Ну а кому-то может даже предстоять лечение в больнице, Двенадцатый сектор у нас отвечает за больницы. 11 июля Меркурий. Меркурий тоже меняет знак и входит в ваш 12-й дом гороскопа, и вот в этот же дом одиночества и тайн. И первое, что хочется вам сказать, мои дорогие, не болтайте ни про себя, ни про других. Помните, что я говорила про секреты и тайны? Держите все при себе, поменьше рассказывайте о себе, поменьше делитесь. То есть, будет меньше сплетен, чем меньше вы будете делиться, тем будет меньше сплетен и болтовни за вашей спиной. Вот так. 13 июля. Венера. Венера соединяется с Марсом в вашем первом доме гороскопа. А это ваш личностный сектор. Ну, замечательно. Просто кто-то из львов влюбится, причем, знаете, как говорят, по уши. Начнете заниматься своей внешностью, накупите себе целый ворох новой одежды, будете стараться угодить предмету своей страсти. Мужчины будут ухаживать за своими женщинами, женщины будут стараться понравиться своему избраннику, то есть обольстить его как-то. знаете, такое чувство по соединению этих планет, что вся ваша энергия будет направлена исключительно на вашу личную жизнь. То есть очень романтичный период для некоторых из вас. Следующее событие. И 18 июля Лилит, или как ее еще называют, Черная Луна, войдет в ваш одиннадцатый дом гороскопа. Все, кто друзей по интересам, это группы, партии, которым мы принадлежим. Ну, а Лилит, она обычно указывает на те стороны жизни, в которых... Нам неожиданно, может быть, даже предстоят какие-то трудности. Но кто-то из вас, может быть, столкнется с обманом со стороны друзей или единомышленников, вас могут подставить в группе, к которой вы принадлежите, например. Может произойти даже срыв каких-то планов, независимых от вас. Будьте внимательны, Самое главное, с кем вы общаетесь, какими людьми вы окружаете себя, особенно вот в этот период. И следующее событие у нас 21 июля, Венера. Венера меняет знак и входит в ваш второй дом гороскопа, а это сектор наших финансов. А Венера у нас символизирует деньги. Ну, так что с финансами у Львов в этот период все будет в порядке. Очень хорошо Венера особенно поддержит тех, кто работает в индустрии красоты, искусства, музыки, архитектуры, дизайна, моделирования, косметологии. То есть все то за все те сферы, за которые отвечает Венера. Ну, а еще это э, очень удачное положение планеты для финансистов, деньги, Венера, бухгалтеров и работников банков, помимо этого. Ну, а вы знаете, еще когда Венера в этом секторе, Сектор ценностей. Мы оцениваем себя и других, либо по внешним качествам, что любому очень свойственно, то есть во что одеты, как выглядим, либо мы ценим по деньгам, то есть деньги могут повысить самооценку, придать уверенность себе. Ну что ж, 22 июля. Солнце меняет знак и входит в ваш знак зодиака лев. Некоторые из вас начнут праздновать свои дни рождения. Поздравляю всех. Солнце управляет вашим знаком. Ему тут очень комфортно. Это ваш первый личностный дом. Самая лучшая позиция для солнца. Солнце придаст вам уверенность в себе. Очень хорошо в этот период начинать что-то новое. То есть у вас не будет никаких страхов. И вообще период, когда надо заниматься собой, своей внешностью. Смените прическу, купите новый гардероб, займитесь своим телом. То есть смените диету. Может быть, кто-то перейдет на какое-то здоровое питание. Ну, когда солнце в этом личностном секторе, вы будете привлекать к себе внимание. Или, например, вы окажетесь в центре внимания неожиданно. А еще в этот период очень хорошо общаться с начальством, так как у вас повышена самооценка. И можно как бы поднимать вопрос о повышении должности. Следующее событие, 24 июля, состоится полнолуние в вашем седьмом доме гороскопа. А это у нас сектор партнерства и брака. Ну, полнолуние обычно как свет фонаря, оно высвечивает ту сторону нашей жизни, в которой оно происходит. В вашем случае это сектор отношений. То есть кто-то из вас может задуматься, счастливы ли вы в этих отношениях, все ли у вас хорошо устраивают ли вас эти отношения, и если ответ «нет», то время заканчивать. Это также касается всего то, что я сказала, и бизнес-партнерства. Однако, если ваше бизнес-партнерство работает, то есть оно приносит какие-то плоды, вы, кстати, можете получить результаты какие-то позитивные от этого бизнеса. Ну, а для тех, кто одинок, если вы, как говорится, положили глаз на кого-то, то во время полнолуния самое отличное время рассказать о своих чувствах по отношению к этому человеку, открыться, то все может получиться у вас. 28 июля Юпитер. Юпитер тоже входит в ваш седьмой э, сектор гороскопа, сектор партнерства и брака. Юпитер находится в ретроградной фазе, и в прямом движении он приносит много позитива. Его даже называют «ангел-хранитель», но даже во время ретроградности он может принести какую-то позитивную энергию. Например, брак, свадьбы, развитие отношений. А кому-то Юпитер может принести детей. Хорошие отношения могут быть с вашим, например, бизнес-партнером, кстати, тоже. А еще этот сектор, он отвечает за врагов, которых мы знаем. Ну и вот тут тоже мог, может быть какое-то развитие событий. Ну и ваше последнее событие – это 29 июля. Планета Марс меняет знак и входит в знак зодиака Деву. А Дева – это ваш второй дом гороскопа, сектор денег. И когда в этом секторе находится планета Марс, вопрос денег выходит на первый план. То есть желание заработать больше денег, накупить себе всего-всего. То есть нужны деньги для этого. И деньги к, этому, к тому же придадут чувство уверенности в себе. Эта тема у вас проходит весь месяц. Но будьте осторожны с тратами. Могут быть какие-то импульсивные покупки, о которых э, вы можете потом пожалеть. И вообще, когда э, Марс у нас в секторе денег, мы найдем способ их заработать. То есть, то есть кто-то найдет подработку, кто-то найдет себе вторую работу, чтобы это не было, но деньги в этот период мы заработаем. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на этот период, на июль. Всем желаю очень и очень удачного июля, если вы первый раз на моем канале. Пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.